Всем привет, меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. А как вы относитесь к гитарам отечественного производителя? Вот сегодня как раз об одной из них я и хочу вам рассказать. Эта компания называется Milena Music, и к нам на днях поступило несколько моделей этих гитар. И как раз сейчас одну я вам представлю. В руках у меня та самая гитара Milena Music, модель ML-DTN. Эта гитара практически вся изготовлена из красного дерева, кроме одного. Гриф изготовлен из ольхи. Накладка же на него и струнодержатель тоже краснуха. Инструмент изготовлен в матовом таком варианте, с минимальным покрытием лака. Что-то, скажем, по технологии Open Pore, приятное на ощупь. Довольно такой пестрый, яркий красный цвет. Возможно, те, кто сейчас смотрит этот ролик, предвзято относятся к гитарам российского производства. Да, и чё грешить, я тоже, в принципе, так и относился. Но как только гитара приехала к нам в магазин и попала ко мне в руки, я понял, что это потрясающий инструмент. Для тех, кто любит такой незастый, преобладающий объемный звук в гитарах, то это 100% ваш инструмент. Ее можно сравнивать даже со звучанием гитары из массива. Она действительно очень богато звучит. Звук так и стремится как бы внешне выразиться. Он не куда-то пропадает внутрь инструмент. Также удобный гриф, колковая механика, ну плюс-минус, не скажу, что крутая, но вполне зайдет. Если сравнивать эту гитару со многими популярными моделями, ну возьмем, например, Yamaha F310, то эта гитара ни в чем не уступает, а в некоторых моментах даже превосходит. Я очень надеюсь, что запись с микрофона передаст всю полноту звучания этого инструмента. Но если это не происходит, то приходите и самостоятельно попробуйте поиграть на этом инструменте. К нам приехало несколько различных моделей таких инструментов. И в классическом корпусе, и из массива. Если вы хотите, чтобы мы более подробно о них рассказали, пишите в комментариях. Вообще, глядя на эти инструменты и при игре слышать звучание... Понимаю, что уже совсем скоро мы сможем свободно конкурировать на музыкальном мировом рынке. И это вообще отлично. А еще больше интересных, познавательных и крутых видео вы сможете найти на нашем канале. Ищите нас в соцсетях, подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик и жмите лайки. А также приходите к нам в магазин, у нас огромный выбор инструментов. С вами был Ян и магазин Rock'n'Roll. Всем пока!